Всем привет-привет! Вы на канале GSN, вот и сейчас я хочу с вами поделиться халявкой. Скажу сразу, я не знаю что это за халява, я знаю только одно, что один из моих подписчиков, Найттрэп Bass поделился со мной, но в абсолютно открытом доступе, а посему, братка, я так себе подозреваю, что ты не против, что я снимаю на эту тему видео, но и соответственно поделюсь тем, что ты мне предоставил с другими ребятами. Так вот, Night Найттрэп Бас сбросил мне, э, ну, вроде бы, как я понимаю, активный кодик для того, чтобы на халявку в игре что-то получить. Я зашел, скажу откровенно, со всех своих аккаунтов, ввел в настройках, я заходил с э, портативного устройства, э, зашел в настройки и на первой же странице общей внизу, ввел данный бонус код. Мне написало, что бонус код принят и в ближайшее время мне будет начислен какой-то бонус. Я сделал принтскрины со всех своих аккаунтов. Пока ничего не залетело, но буду отслеживать сообщения и буду периодически сравнивать, что конкретно мне выпало за данный Бонус-код. Ребят, обращаюсь и к вам. Вот сейчас на экране вы видите перед собой бонус-код, который я получил от NightRabbas. Я не несу ответственности за данный бонус-код, но уверен, что NightRabbas навряд ли подсунул бы нам какую-нибудь свинью. Поэтому, братка, большое тебе спасибо. В любом случае, даже если ничего не получу, мне все равно крайне приятно, что ты решил данным бонус-кодом поделиться со мной. На данный момент у меня все. Если бы... Будет еще что-нибудь интересненькое, либо приятненькое, я обязательно с вами поделюсь. Но ну, а чтобы не пропустить это, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно ставьте колокольчики, для того, чтобы первыми видеть уведомления о выходе новых видосов. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия.